Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мы делаем второй прогноз для знака Стрелец на май месяц. И вначале я хочу поблагодарить Елену за донаты. Я желаю вам, дорогая Елена, успехов и процветания. И благодарю вас за помощь и поддержку. Давайте теперь перейдем к раскладу и посмотрим, дорогие Стрельцы, что вас ждет, какие энергии вам идут, какие задачи перед вами стоят, какие возможности. Первая карта – это карта задач. События, ситуации, настроение, работа, семья, любовь, отношения. И одну карту мы возьмем из колоды «Трансерфинг. реальности, которая нас учит. Как мы можем изменить реальность, меняя свои мысли и свое мировоззрение. Итак, первая карта, карта задач. Это «Двойка жезлов». Стратегическое планирование, когда мы должны осознать ситуацию, в которой мы находимся, когда мы должны проанализировать, какие результаты мы получили по своим прошлым решениям, и э, наметить планы, а к чему мы хотим дальше прийти, наметить цели, обозначить задачи, и четко все это прописать и продумать. Если нужно, э, созвонитесь с кем-то, переговорите, да, и карта говорит о том, что ставить задачи нужно. Глобальный больше, чем вы обычно это делаете, потому что перспективы развития, перспективы удачи, успешного завершения дела она очень высока. Давайте посмотрим по событиям, по настроениям. Два старших аркана, это Верховная Жрица и Умеренность, карты спокойные, гармоничные, тихие, которые говорят о том, что не нужно торопиться, нужно все обдумать и принять какие-то правильные решения. Верховная Жрица, когда выпадает эта карта в раскладе, эта карта говорит о том, что у вас есть какие-то способности, которые нужно развивать. Это может быть интуиция, это может быть способности каким-то эзотерическим знаниям, да, астрологии, нумерология, таро, ароматерапия или что-то вот в этом направлении, что помогает понимать человека себя, развивать свой дух, понимать свои задачи. Также эта карта может говорить о том, что у вас может быть необходимость при составлении плана и задач проконсультироваться с человеком такого плана, получить консультацию астролога или торолога или нумеролога. Может быть, нужно самому погрузиться в изучение вот этих наук. Также карта может говорить о том, что женщина может сыграть важную роль в вашей жизни, какое-то знание. Какие-то подсказки судьбы могут быть, да, и нужно к ним прислушиваться, и нужно уметь считывать эти подсказки. Также эта карта говорит о тайнах, что нужно хранить свои тайны, и э, если вы обладаете чужими, нужно хранить и чужие тайны. Вторая карта Тройка Пентакли говорит о том, что... У вас будут возможности договориться с людьми, да, сделать какие-то заказы, нанять работников, обговорить условия. Может быть, вам да, дадут какой-то заказ, и вы будете обговаривать условия, как вы должны этот заказ выполнить. Вообще, карта хорошая для работы и для семьи, и для любых э, контактов с людьми, для групповой работы, для работы в команде. Э, Карта хороша для того, чтобы заниматься покупкой земли, покупкой дома, реставрацией, ремонтом, созданием каких-то вещей, украшений для интерьера, для дома. Если вам что-то предлагают, то эта карта говорит, берись за дело, засучи рукава, работай, и получишь хороший результат и получишь оплату за свои труды. Третья карта умеренность. Карта говорит э, о том, что нужно проявить в этом месяце добродетельность. какую, быть умеренным в чем-то, да, воздержаться в чем-то. Может быть, в желаниях, может быть, в тратах, может быть, в идее или питье. Э, возможно. Для кого-то это может быть, воздержитесь там в своих высказаниях, да, держите язык за зубами. Тем более, что вот первая карта Верховная Жрица, она как раз говорит о тайне, о молчании, да, что молчание это золото. Возможно, не нужно, если вы чем-то или кем-то недовольны, высказывать это напрямую, это не принесет успеха. Наоборот, карта умеренности, она вырабатывает и учит нас проявлять терпение, смирение. И тогда сами наши задачи решаются сами. И карта говорит, не торопись, все придет в свое время, все разрешится так, как нужно тебе. Если нужно принять правильное решение, то ты его примешь, если ты не будешь торопиться. Да и карта задача, она нас не торопит, она говорит, продумай, прочитай, распланируй все сначала. Давайте посмотрим по работе. Десятка жезлов. Здесь нужно будет прикладывать усилия, здесь нужно, будет много задач, которые нужно будет решать одновременно. И карта советует, что э, если ты взялся за дело, то делай, доведи это дело до конца, тем более, что осталось э, совсем немного. Да? Может быть, ты не видишь, вот когда это все закончится, когда это что будет, но э, у тебя получится, и цель она уже недалеко, в смысле решения э, твоего вопроса или достижения цели до да, получения результата здесь по этой карте важна тоже командная работа до да, второй раз уже карта говорит о том что важна команда когда все вместе не надо все брать на себя потому что можно быстро выгореть быстро устать и поэтому не дойти до конца поэтому распределяйте правильно обязанности делегируйте их а, учитесь доверять людям что не только вы можете сделать хорошо но и кто-то другой а, если нужно, пропишите инструкции, если вы сомневаетесь в том, что люди все правильно сделают. Да, натаскайте, научите людей. И потом спокойно сможете переложить на них часть работы. Могут быть какие-то препятствия, но они преодолимы. Могут быть какие-то задержки, но это все вырабатывает у вас упорство, терпение и силу. Давайте посмотрим теперь по семье, отношениям, детям не совсем романтичная такая карта для семей, это скорее карта защиты своих границ, защиты интересов своей семьи, это юридические какие-то вопросы, работа с документами, с бумагами, оформление чего-то, да, подписание может быть каких-то договоров, если вы покупаете дом или там подписываете договор на строительство, на ремонт, это вот оформление документов, когда вы все просчитываете, здесь надо, конечно, все хорошо рассчитывать, продумывать, да, все Предусматривать, да, любые нюансы. А что может быть еще по этой карте? Это может быть приезд или контакт или разговор или как раз решение вот этих документальных каких-то вопросов а, будет через свекровь или тещу или с ними связанные, да. Может быть это Ваша мачеха, да, это кто-то, женщина, какая-то женщина, может быть даже она быть вдовой, или она может быть разведенный или она в мундире, да, в какой-то форме, это может быть налоговая служба, это может быть... Э Гос какой-нибудь служащий, да, работник государственных служащих, пойдете оформлять документы, допустим, к нотариусу или, может быть, в налоговый, да, что-то будете выяснять, оформлять. Но вот эти вопросы будут важны в этом месяце и будут занимать большую часть вашего времени и ваших мыслей. Ну, или, возможно, нужно будет позаботиться, да, там о свекрови или о теще, что-то для них сделать, или там здоровье у них будет, что-то надо будет важное сделать, или помочь в чем то или они вам будут помогать. В общем, женщины, да, и контакт вот с этой женщиной, если вы сама мама, да, возможно, надо будет встать на защиту детей, надо будет где-то что-то продвинуть, отстоять продумать, просчитать, оплатить, для будущего детей что-то сделать, да, предпринять какие-то решительные шаги. Ну и еще это может быть консультация именно по договорам, по бумагам, по налогам, по обучению, разговор с учителем, с преподавателем, может быть, найм репетитора, да, кто будет заниматься вашими детьми. Вот такие вопросы, вот такие задачи. Давайте посмотрим теперь... Карту ⁇ Трансерфинг реальности ⁇ которая говорит нам о том, как мы можем изменить свою реальность, меняя свое мировоззрение. И вам выпадает жрица внутреннего намерения, погоня за отражением. Карта говорит о том, что нужно концентрироваться не на том, что вас не устраивает, а на том, что вам нравится. Потому что когда мы концентрируемся на негативе, мир нам это отражает, и он думает, что нам это нравится, значит нам надо этого больше и дает нам больше. Ой. Карта говорит о том, что если вы пытаетесь изменить мир, то это все равно, что вы пытаетесь изменить отражение в зеркале. Это невозможно. Нужно просто целенаправленно работать с собой, постоянно посылать в мир свои позитивные какие-то мысли-формы, и чтобы не происходило, выражать только позитивные отношения к происходящему, каким-то событиям или к людям, и тогда этого будет становиться вот этих приятных событий, да, будет становиться все больше. Думайте не о том, что вам не нравится, а о том, чего вы хотите. И тогда вокруг будет меняться реальность именно в эту сторону, в которую вы хотите. И карта говорит о том, что нужно учитывать, что тонкий мир, он реагирует не как материальный мир, что мы там взяли ложку, и она уже у нас в руке. Он действует немножко медленнее. Поэтому, когда вы начинаете работать над собой, когда вы начинаете вот эти позитивные мысли своей мыслеформой в мир отправлять, то результат обычно бывает не сразу. Более того, что при переезде вот на такой новый уровень реагирования да, на события могут, наоборот, полезть всякие неприятности. Они как бы вас проверяют. Вы точно хотите перейти на хорошую линию жизни? Или все-таки вы вернетесь на свою, к которой вы привыкли? Надо стоять на своем, надо постоянно транслировать позитивные мысли. Тогда рано или поздно все равно все придет ваша реальность. Она подстроится под вас и начнет вам предоставлять вот хорошие какие-то возможности, шансы для того, чтобы вы испытывали больше позитивных эмоций. Чтобы жизнь вас радовала, чтобы ваше окружение, ваша реальность, она вас устраивала. Итак, дорогие стрельцы, прекрасный расклад. Ваша главная задача это составить правильно стратегический план, все продумать и просчитать углубиться в какую-то тему, чтобы принять правильное решение, сотрудничать с людьми, проявить э, добродетель, быть умеренно в чем-то, на работе, э, делегировать полномочия, работать тоже в команде дома. Да, важны будут документы, надо этим заниматься, но и любви все-таки оставьте место романтики какой-то немножко, да, запланируйте ее прямо, потому что у вас такое ощущение, что не будет э, времени на это, не будет. Э, если вы сами этим не займетесь у вас возможности такой и не будет. И запомните, чтобы изменить свою реальность, нужно не пытаться изменить мир, а нужно пытаться изменить свои мысли, не пытаться а прямо изменять их. И транслировать позитив постоянно. Не сразу будет мир реагировать, но со временем вы придете к той жизни, которую вы хотите. Я желаю вам всем удачи, дорогие друзья. Прямо сейчас поставьте лайк к видео, если вы считаете информацию полезной, хотите, чтобы другие люди ее тоже увидели и воспользовались этими советами. Пишите, как вам откликается расклад, ставьте лайки, отправляйте это видео друзьям, пишите комментарии. И я желаю вам удачи, до новых встреч, дорогие друзья, до свидания.